песня на стихе Игоря Гревцева из, надеюсь, будущего песенного цикла, радного цикла. Песня называется ⁇ Суровая Русь ⁇ Его звезды погон, И хрусте, Как кора на паленьях, Когда ей гложат огонь, Пять свежих могил, Пять Христов от по струке Как воинский строй, пять сутек. Пять жизней заваянных в цирке, и он между ними, шестой, и он между ними шестой. За то, что не умер я в том рукопашном утой безымянной реки. То я чищусь живым, а не вашим Простите меня, мужики Матерый десантник С обветренной кожей Под цвет обожженной брони Стоя у могил Сотрясаемой дрожью народ Лицо уронил, На руки лицо уронил. Рыдал неумело, Рыдал некрасиво, Впервые не этот груз, Но грозно на ним Поднималась Россия, Святая суровая Русь, Полки и дружины, князья воеводы, Дивизии Курской дуги. Афганские роды, Чеченские взводы, Вставай из братских могил, вставай из братских могил, князья и дружины, дворяне, дивизии, курской туки, афганские роды. Вечерские взводы Вставали из братских могил. Вставали живые во всех поколениях Навек победившие две. Последние метры, он шел на коленях, Повис, поднималась с колен, последний.